В предыдущей битве победил Стэн Пайнс, сегодня Стив Против Эндера Хлоп-хлоп глазками, но не надо масок дно. Чего стоишь, трясешься, проиграешь, парень, все равно Я великий Эндермен, главный в майне Странник края, ты сама убил, если на батл меня вызываешь Сначала дорасти, да, хотя нет, тебе слишком поздно Маджанг сказали, нафиг нам это старье, я серьезно То ли дело эндерброса лиды черный парень Видишь, голоса ко мне летят ведь я популярен Криперов зомби боишься? Да ладно, не оправдывайся А что такое на лице? Видно, Стив говном из Мазашики скин Алекса забавлен был Лишь бы позабыть тебя Эндермен по праву а Стиву на покой давно <с пора Ты чё, дистрофик, разворчался? Успокойся, Эндер, ты уж слишком грязный. Иди, чувак, лучше помойся. Говоришь, солидный ты. Зачем тогда воруешь? Жопу свою потуши. Меня ничуть ты не волнуешь. Видишь на всех плакатах кто там, конечно, Стив даже ночь сказал, впервые видит. Он невероятно красив. У меня есть дом большой. Я все могу позволить. Потому что лакши даже бой. рядом стоять недостоин. Алло? Да, я понял вас прекрасно Слышал длинный бичуган? Ты напрягаешься напрасно Сами Microsoft не позвонили Далеко секретный Удалю тебя сейчас Исчезнешь шендермен навеки Дурак, ты чё наделал так? Блин, я-то тут при чем? Ты же первый начал Кто выиграл? Решать тебе!